Всем привет, с вами Машка, и это мое первое видео по геншин импакту, и сейчас мы будем ролить бал. Согун Райден. Осталось совсем чуть-чуть. На самом деле, если я проиграю э, грант 50 на 50, а он у меня скоро, сейчас будет ну, 49-я крутка, то на данный момент мне не хватит на 90-ую крутку. Но... Возможно, мне повезет. Сегодня, наконец-то, я выполнила достижение счастливой Бирки. Правда, ее содержимое никак не связано с <связано> крутками, но, может быть, это к чему-то приведет. Или Михуе снова э просто издеваются над нами, шутят. Э смешная шутка, да? Я бы сказала кое-как по-другому, но я хочу уважаться видео культурнее, но шутка это не культурная, да, прикольная, прикольная, я нигде не видела, она оригинальная, так что, возможно, я когда-нибудь ее психу скажу, может, в этом видео, я не знаю. Ну, а если не хватит, у меня, в принципе, еще время есть, я подкоплю, ну, и получу свой балл. Ладно, давайте начнем. Что сейчас будет? Это ужас. Давайте просто купим, а не... а не вот так вот. Я хочу знать, сколько точно у меня сейчас всё будет. Я как бы знаю, сколько точно. Но я хочу на это смотреть. И не теряться. В пространстве. Тебе где это было теряться? Хорошо. Давайте. Ужас Полетела первая десяточка Я забыла вам сказать То, что у меня сахарозы нет Ну, Син естественно, что есть И воды бесплатно Ну, Сары у меня тоже, тоже естественно, нет Она же новая Интересно, что, что, что, что же сейчас выпадет? Я уже заплетаюсь Потому что меня трясет. Привет, Сарочка. <смех> я просто в шоке. Я ни разу столько <смех> не некрасива. Помогите, кто-нибудь. <смех> я еще и фри-ту-плей. Вообще, что я здесь делаю? Господи, ой, страшно. О боже. Ну, счастливая пирка же была не просто так. Она была к несчастью. Я только хотела пошутить, пошутить то, что мне сейчас выпадет оружие. Она реально выпала. Помогите. Черт возьми. Черт! Возьми, почему? Так происходит. Ах. Примерно сейчас будет 50 на 50. Нет, еще не 50 на 50. 50 на 50 будет же. 90-е крутка, забыла. Это, ну, удачная бирка должна быть, ну, по сути, гаранту, не 70-е, а там не 80, а не там между ними что-то. Именно 90-е. Вы не шарите просто. Разработчики шарят. Привет, Сахаровска! Вот и тебя еще у меня девочка не была. Итак, сейчас по-моему лего. О, боже. На самом деле, если я проиграю 50 на 50, мне все равно, что у меня выпукет, потому что у меня одна Лего всего Эола. Да, всего одна Лего, почти 53 ранг приключений. Ну, вот так мне везет. Я ничего не могу сделать. Palisata> да! Господи! Счастливая Деха! Счастливая Деха! Как они узнали, что сегодня буду красив? Счастливая Деха! Сегодня... О, жесть! Это просто... Не Сара! Ну, конечно, как же Паулбе Сара! Е-мое! О, как у меня сердце колотит! Помогите! Я не претендую на второй консту бал. И скоро будет гоньюй или не будет, я не знаю. Я еще не смотрела, может быть, там уже что-то заспойлерили точно. И мне бы хотелось выбить гоньюй, чтобы мне точно не охватило молитв. Они а как сейчас на бал: хватит, не хватит, выиграю 50-50 на 50, или не выиграю, господи! Но я. Обязана должна была ее выбить. Как бы счастливая бирга, первое видео по геншинным пакту. Ну, по-другому и быть не может. Давайте по одной. Когда мне выпала бал, на самом деле я кое-как не заорала, потому что если бы я... Потому что если бы я показала вам свои реальные эмоции, вы бы выключили видео или оглохли или уехали в больницу, я не знаю, что будет. Потому что это реально было очень страшно, очень небезопасно. Боже упаси. Знаете, что не так с моим аккаунтом? Я сколько не кручу баннеры, ча... я ни у кого не видела на ютубе, чтобы так часто выпадали оружки. Почему мне вылетают не персонажи, а оружки? Я, я не понимаю, в чем прикол. Что я сделала в этой игре? 2-4 стар за одну крутку. Да. Да. Круто, круто. <п drizzle> Правда, <calculation> <więcej> оружие... Причем самое бесполезное почти или самое бесполезное, я не знаю. Для кого как? Что же сейчас будет? где на сильнее не выпадет, а? А? Девочка, ты где? Я же вам говорю, вот просто падает одно оружие и и все! Ну или других персонажей, с херозу. Спасибо хотя бы за Сару. пару раз. Хотя бы не оружие, а Сара. Ладно, Сара топ. Я не хотела сейчас оскорбить соскорбить. Это мои тупые шутки дебильные. Господи... Что-то я не подумала, вдруг бы сейчас уже выпало. Нужно пойти посчитать в историю да, спасибо за Сару, за Констансу Сару, это круто. честь спал? Знаете, что-то меня сейчас дошло. Я не смогу посмотреть историю, потому что еще час не прошел. Я реально идиотка. Ну ладно, а мы все равно будем крутить дальше. И никто нас не остановит. Я реально буду крутить, пока мне не выпадет Сингел. Пока мне не выпадет вторая балка, которая мне не нужна. Заберите у меня эти оружейки. Заберите у меня это оружие. Я не это кручу. Разработчики, я кручу вот это. Сколько можно? Я... Надо просто смотреть на это и не удивляться. <свят> Ничего больше, я предложить себе. И людям с такой же участью не могут Счастливая обливка, счастлива. Без гаранта нельзя. Только можно оружие. Но не то, то, что нам обещают в этом баннере. Зачем это рисовать? Вот, если есть вот это. Кому это надо? А, а, э, так нигде не нарисовано эти оружие, которое он выпадает. Это секретные-таки это... Не знаю, что. Понятия не имею. Сейчас хочу, да какие единички до следующей фиолетки. Если будет Лего. Я идиотка, у <музыка> меня <оружие. музыка> Да ладно. Все-таки плевать я хотела. Не плевать хотела на видео, поэтому ради видео я буду кормить до конца. Вот такой жесткий фри-ту-плеер Мне сейчас раскрутим то, что Я не выберу персонажей других, которых я хочу пятизвездочных. Эх Ну ладно Чё поделаешь, ничего не поделаешь Полетели, десяточка. Хоть бы Soul гарант 50 на 50 Сейчас Каким-то чудом так продлился до 90 кровки, то что нам сейчас ничего не выпадет. Вот счастливая бирка, еще раз повторюсь, счастливая бирка. Может быть, реально это даже не Точно я же говорила, не удивляться, не удивляемся, идем дальше. Идем дальше, не удивляемся. Ничего необычного. Просто крутим. Просто делаем крючки. Мы просто пришли сюда покрутить баню. Кручить семью. Но она, скорее всего, она не выпадет за все видео. Зато нам будет выпадать оружие. причем самое полезное. Вот что. Там уже. Я промолчу, сколько я могу сделать, <смех> сделать... <смех> в этих оружиях пробуждения, которые мне сейчас выпадут. Тут выпадает одно и то же оружие. Я не буду... Как с этим жить никак. Как я вам говорила, смириться, не удивляться. Может быть, когда-то она не гребется. И четверох не будет. Да. Нет, не будет. Кстати, в начале видео я забыла сказать, что я встала сюда, чтобы, ну, может быть, Бау увидит, как я кручу и скажет, давайте, разработчики, подкрутите ей. Что за чушь несу? Давайте посмотрим, сколько нам конст, где выпало. Райден, Сахроза и Сара, которая меня полюбила. Первая конста. Вторая конста Третья конста четвертая конста Я бы не сказала, что это плохо, что... Мне, кроме оружия, хотя бы... Сара выпадала Но... это и не самое лучшее, что я хотела Нет, я должна быть благодарна, потому что потом... Судьба... поднесет мне все так, что... Моя жизнь в Геншине будет еще хуже. Спасибо, спасибо, это были лучшие крутки, лучше, лучше, лучше, лучше, yeah. ah! а на этом все. Сегодня мы сделали кто с лишним круток, Точное количество будет на превью-видео. А если вам понравилось само видео, то не забудьте поставить ему лайк, подписаться на мой канал. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока.